аля Так мы с вами на прошлом уроке изучали правильное чтение аята из Суратиля ля-аль-фатиха. Все прочитали хорошо, поняли, как выходит у нас хамза, и то, что я является удвоенный. И я, ка, на буду. А сегодня мы с вами перейдем к изучению тавсира этого аята. То есть будем изучать смысл этого аята. И, конечно же, в конце, в конце, как мы с вами закончим сур аль каждый из вас будет сдавать сур аль наизусть с правильным чтением. И также будет экзамен тавсиру. Будет экзамен по тафсиру. Значит, правильное чтение, тафсир, и еще будет третье задание. В третье задание будет говориться: это для тех, кто правильно прочитает, издаст тафсир, сура аль-фатиха, также будет такое задание. Применил ли ты это на практике? Во время чтения своих намазов в каждом ракеате, старался ли ты вспомнить о смыслах этих хаятов: Аль-Хандури алямин? Каков смысл этого аята? рахменир Рахим. Каков смысл этого аята? Малик яумнеддин. Каков смысл этого аята? И я кана Абудува, и я И Каков смысл этого аята? Значит, мы изучаем эти смыслы для того, чтобы мы помнили об этих смыслах в своих намазах в каждом ракеате. И тогда наши намазы будут совершеннее, прекраснее, иншаллаху Значит, сегодня переходим с вами на смысл этого аята. и якена абдува и Еще раз напомню, относительно произношения, значит, и у нас «и». видите, выходит из горла, амза, «и». затем я мушать, дада удвоенный я, первый я с сукуном, и, вторая я с фатхой, и я, и я. «И-я». А затем еще идет алиф, который придает долготу в этом месте, значит и-я, и-я, затем каф, и я ка. это значит только тебе, Аллах, на буду мы поклоняемся, и только у тебя просим помощи, или только тебя просим о помощи. И здесь смотрите, ва-и, ва и, Вау выходит из губ, а и хамза выходит из горла. Резко от губ надо перейти на горло, произнести ва и Не ва -я -ка», как многие говорят, ва-я-ка. Ва-и, -ва ва-и, ва-и-я, ва Теперь переходим на смыслы. когда шестой урок по тавсиру сура То есть у нас шестая доска да имеется в виду? шестой урок значит здесь говорится и я кена буду значит каков смысл этих слов и значит и я кена буду через эти слова выражается от таухиды слово и ваххид". От этого слово муахид – это тот, который является единобожником, уединяет Всевышнего Аллаха в поклонении. Значит, ияка, это у нас является мафулем бихи, вы пока этого не понимаете, стоит в начале предложения перед глаголом на буду. А раз перед глаголом приходит слово ияка, вот это кяф, видите, кяф – это значит «тебе». Это «тебе» приходит, когда в начале предложения перед глаголом указывает на ограничение, то есть «только тебе мы поклоняемся». Значит, когда мы говорим «И я кена буду это не просто мы тебе поклоняемся, о Аллах, а имеете в виду, только тебе мы поклоняемся, или тебе одному мы поклоняемся. И поэтому из в этом аяте выражается «Таухид». А что такое «Таухид»? «Коев роду лохи бильна объединение Аллаха в поклонении. Читаем вместе «И я кена буду а это что такое уход. Это это ифроду الله, уединение Аллаха, биль ибэда в поклонении. Уединение Аллаха в поклонении. Значит, каждому из вас будет задан вопрос. Мэгу Что такое атаухид? Должен сказать, и лох, биль ибэда, уединение Аллаха в поклонении. Вспоминайте. Итак, атаухид – это самое главное в нашей жизни, это самое главное в исламе. Что такое тавхид? Мехува таухид. Как вы ответите? Ифродуллахи. айбада. Уединение Аллаха в поклонении. Значит, каждый из вас должен знать, что такое таухи. Это ифродуллохи, бил айбада. А на русском языке это говорится уединение Аллаха в поклонении. То есть поклонение одному Аллаху. А где Далиль? Довод на Таухид. Кто приведет довод на Таухид? И я عبدу, и я Это и есть довод, который мы с вами читаем в каждом намазе, в каждом ракиате, Говорим Всевышний Аллаху, только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи. Значит, таухид приходит у нас в суре Аль-Фатиха, в первой суре Священного Кур'ана. И я буду тебе одному мы поклоняемся. Это есть от таухида. Значит, ты знаешь, что такое таухид. И фроду лохи биль-ибада. Далиль на это, каулу слово Всевышнего Аллаха, и я кана'буду, и я кана Это слово Аллаха, мы его произносим в каждом намазе. Износим от сердца языком и также совершаем поясной поклон, демной поклон. Совершаем свои намазы. Это значит делами подтверждаем талхид. И в переводе говорится «только тебе мы поклоняемся». Это значит единобожие, то есть талхид. Это поклонение одному Аллаху. Или уединение Аллаха в поклонении. Значит единобожие талхид. Это ифроду Аллах то есть поклонение одному Аллаху. Или уединение Аллаха в поклонении. Ну, вам, чтобы легче было понять, говорите, да, что это поклонение одному Аллаху. Я кена буду. А почему говорим, что уединение Аллаха в поклонении? Потому что говорится на буду. На буду. То есть делать айбэда от слова абэда я буду поклоняться. Давайте прочитаем еще раз полностью. Потом перейдем на следующую часть этого яда. Значит, и Приводится только тебе, мы поклоняемся. А Таухид – это единобожие. А что значит единобожие? Не просто уверен, что один Аллах является творцом, один Аллах поклонение является властью, один Аллах всем управляет. Имеется в виду поклонение одному Аллаху. Раз он один творец, он один властитель, он один всем распоряжается и управляет, значит, он один достоин читания, любви, любви. Поклонение. Только он один достоин всего поклонения. Мы поклоняемся одному Аллаху. Значит, у нас довод на таухид – это слово «Ля Иляха Илля Аллах». также слова и я кена Абуду». Только тебе мы поклоняемся. И значит, да, правильно. Переходим на следующую часть аята. даем вместе и Только тебя просим о помощи. что значит ияк Это значит толя мин миналлохи вахде? Прошение помощи у одного Аллаха. Читаем вместе. Толя буляу ни миналлохи вахде. Угу, значит, только тебя и только тебя просим о помощи. Это значит толибу лаун, прошение помощи. Толиб это прошение, аллаун это помощь. У одного Аллаха это значит минало то есть у Аллаха, у Ахдагу, единственного одного. Значит, смотрите, в этом аяте выражается. И я, я, я, я, я буду. Только тебе мы поклоняемся, только тебе обращаем все свои поклонения. Только тебя любим. Только на тебя надеемся. Только тебя боимся. Только тебе делаю свои поясные поклоны. Только тебе делаю свои земные поклоны. Только тебе одному обращаем свое поклонение. Только на тебя одного уповаем. И только тебя просим о помощи, потому что просить помощи, в в чем не способен помочь никто, кроме Господа, никто, кроме Аллаха, это является поклонением. Значит, и тебя, только тебя просим о помощи, это тоже является чем? Поклонением. И в чем же мы просим помощи? Поклонением прежде всего мы просим помощи у Всевышнего Аллаха. В чем в поклонении? Как я буду поклоняться одному Аллаху? Я же не знаю, как поклоняться одному Аллаху. Я прошу помощи у Аллаха. И Аллах, кто сделал, он направил на посланника Мухаммада, который научил нас поклоняться Аллаху. То есть, каким нужно читать намаз? Как надо поститься? Как надо выплачивать закят? Как надо совершать хадж? Ему этому научил свою умну, Пророк Мухаммад, салю алейхи алихи вассалям. Видите, мы в чем просим помощь у Аллаха? Потому что мы же не знаем, кто является поклонением, что угодно всевышнему Аллаху, что он любит, мы это узнаем только из Кур'ана и Сунны. поэтому Всевышний Аллах не спасал Кур'ан и, и послал своего посланника Мухаммада, салю алейхи алихи вассалям, через которого разъяснил нам, разъяснил нам как надо поклоняться Аллаху еще раз читаем вместе только тебя просим о помощи. Это значит прошение помощи у одного Аллаха. Просим помощи только у одного Аллаха, потому что никто не может нам помочь, кроме как Всевышний Аллах. Поняли, да? Значит, поклонение только одному Аллаху, потому что Аллах Роббуль Алямин, Он же Господь всех миров. Он все сотворил, Он всем владеет и Он всем распоряжается. И поэтому говорим Аль-Хамду Алямин вся хвала Аллаху, все поклонения одному Аллаху, Роббин Алямин, потому что Он Господь всех миров. А Рахмян и Рахим, Он, то есть, милостью милующим. Он может помиловать нас там в Ахире. Понимаете? И также же и Умедик, только Он является царем, как в этой жизни, так и в Вилшине. У кого-то фанит. Значит, Аста Всевышний Аллаха, то есть его власть. Она и в этой жизни вечная, переходящая. А когда король имеет власть, президент имеет власть, его власть временная, он сейчас имеет власть немножко, и то его власть под Всевышний Аллаха, а властью Всевышнего Аллаха Азовуда. Когда он умрет, он не будет иметь власть в Афира. Всевышний Аллах меликийяумидитин. То есть он царь дня воздаяния, царь дня стояния, царь вечности, То есть, сиющий Аллах Субхану он царь. Так в этой жизни, так и в вечной жизни вся власть принадлежит одному Аллаху. Он только нас может помиловать, защитить от ада и ввести в райские сады. Потому что Аллах, Роббуль Алямин, Господь всех миров, всех людей, всех царей, всех миров, Господь. Поэтому только он один достоин поклонения. Значит, и Якина будут только тебе мы поклоняемся. И я и только у тебя просим помощи. Только Аллах нам может оказать помощь в этой жизни, в вечной жизни Вахера. То есть защитить от ада и ввести в райский сад. Значит, вы должны переписать себе вот эти, да, смыслы, которые указаны здесь, себе в тетрадь по сиру Курана. Я уже переписал. Стрелочки. Уберите, кто написал стрелочки? Кто стрелочки нарисовал? Я не, я не написал. Я знаю. Муму Ихсан. Значит, Ихсан, да? Это? Да. Нет, это не я рисую. Ну, было написано, что Уму Ихсан. Хорошо. Дождем, пока уберет стрелочку тот, кто -то написал. А вы сами можете убрать? Как это делается? А, там в комментарии заходите, там кнопка «Очистить», туда нажимаете, там «Очистить все рисунки». Оксан, баракуфик, маша машала. Вот, ахамду Всевышний Аллах оказал помощь В чем? о том, чтобы убрать вот это, да, то, что отвлекает. Теперь продолжаем. Значит, этот аят, в котором говорится, и я кенестерин, только тебе мы поклоняемся, только у тебя просим помощи, утверждает, что от Телхииду, вот дуа, то есть единобожие, уединение Всевышнего Аллаха в поклонении, идуа, мольба, потому что когда мы говорим, и я кенестерин, только у тебя просим помощи. Это дуа, то, ли, то есть это дуа, мольба. Мы молимся Всевышнему Аллаху, обращаемся Всевышнему Аллаху Азза и поэтому Посланник Аллаха Мухаммад салляллоху ар-Рахим сказал Ибн Аббасу: "Адь-Дьяллаху анхума". Сказал: билля. Если, просишь, "Если просишь помощи, то проси у Аллаха. Если просишь помощи, то проси" у Аллаха. Поэтому, когда ты в трудности, тебе нужна помощь, вспомни об Аллахе. Проси у Аллаха, чтобы Аллах тебя накормил, чтобы Аллах даровал тебе то, что тебе необходимо. Ты всегда этим... Ты когда просишь Аллаха, ты говоришь Аллаху, что ты нуждаешься в Аллахе. Ты признаешь, что Аллах только может тебе оказать помощь. Даже если тебе надо попросить что-то у своего отца или у своей мамы, «Мам, я проголодался», Накорми меня. Ты просишь у мамы то, что она в чем может тебе помочь. Не разговаривайте во время урока хорошо. Давайте немножко осталось. Это самый главный предмет у нас: и Аль-Хадис. Вот, чуть-чуть осталось. Разбираем самый главный аят, самый главный аят. чуть-чуть. Вот. Подождите. То есть, даже когда просишь у мамы, чтобы она тебя накормила, и этом связываешь свое сердце с Аллахом. Мама – это всего лишь причина. Аллах окажет поддержку твоей маме, силы твоей маме, твоя мама накормит тебя. Но это все от Аллаха. Все от Аллаха аз -Зоди. Поэтому просим помощи Всевышнего Аллаха, уклоняемся одному Аллаху и берем причины, но уповаем на Аллаха. Не полагаемся на эти причины, не уповаем на эти причины, и поэтому в этом аяте и якена буду, и якена стеин выражается от таухиду вад-дуа». Итак, все вместе от таухиду аддуа. От таухиду аддуа. От таухиду аддуа. От таухиду аддуа. Аксентум. Значит, таухид – это что такое таухид? Да, до... уединение Аллаха в поклонении, от дуа, это значит мольба, то есть прошение Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах ответил на наши мольбы. Значит, дуа. И где здесь дуа? Здесь у нас есть дуа. Это ияке на Абуду это тоже дуа, а есть дуа прошение. Дуа это значит слова и иякеин, тоже является поклонением и прошением. Поэтому есть такие люди могилы, поклонники, многобожники, которые поклоняются могилам. Как они поклоняются могилам? Они подходят к могилам и просят покойников а просить делать дуа покойникам это является поклонением. Понимаете, этим самым они становятся многобожниками. То есть совершает чирк, совершает многобожие. Это выводит человек из ислама. Значит, мусульманин, он просит только Аллаха. И более в том, в чем может помочь Аллах. Спасти от ада, вести да. в рай. Тебя не может вести в рай, мама. Тебя не может вести в рай, отец. Не могу я. Не отключайте свой микрофон, хорошо? Во время урока, когда я объясняю, а включайте микрофон только когда отвечаете или когда все вместе говорим. Значит, от Таухиду от Таухиду Значит, мы в каждом аяте с вами привели приблизительный перевод смысла аята, также некоторые пользы и в конце мы в аята что привели, на что указывает этот аят, то есть в конце концов к чему побуждает нас этот аят. Чтобы мы, когда читали слова «И я Абуду», мрад чувствовал это своим сердцем, сказал Аллаху, что мы только тебе поклоняемся. Все, ты больше никому поклонения не обращаешь. Никому, кроме как одному Аллаху аз и я кена не только у Аллаха просит чтобы Аллах тебе помог. Чтобы помог тебе Аллах быть единобожником, поклоняться одному Аллаху. Даже Ибрагим, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, просил Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сделал его и его детей единобожниками. То есть, чтобы его и его детей спас от многобожия, от того, чтобы они поклонялись идолам. А мы тем более нуждаемся в помощи Всевышнего Аллаха. Чтобы ты не подумал, я такой молодец, это я молодец, поклоняюсь только одному Аллаху. Нет, это вся хвала Аллаху, он тебя сделал поклоняющимся одному Аллаху. Чтобы ты не обольстился, поэтому говорим, «И я кенаста'ин». В следующем уроке мы с вами поговорим уже про следующий аят, это иди нас с «Иди нас прямым путем». Аллах послал нам посланника Мухаммеда, который указал нам на прямой путь, и если мы станем на этот путь сунный, пророка Мухаммада, это есть то, что Аллах оказал нам помощь, ответил на нашу мольбу, которую мы произносим с вами в каждом намазе, в каждом ракеате, когда говорим «Ва и я и смотрите, у нас, значит, приблизительный перевод вот. вот этих, да, аятов или смыслов этих аятов у нас собирается здесь. Это значит, «Аузу билляхи мина шайтони раджим» – «Я прибегаю к Аллаху от побиваемого и проклятого шайтана, которого Господь изгнал и отдалил от милости своей». И дальше, «Бисмилляхи рахмяни рахим» – «Во имя, с именем, то есть при помощи одного Аллаха, милостью милующего, начинают чтение Кур'ана» или, например, начиная слушание Корана. вся хвала с любовью и воззвеличением принадлежит одному Аллаху, Господу мир ему. Рахмани рахим, милостью милующему, на которого мы надеемся. Мелькия умиддин, царю дня воздаяния, которого мы боимся. И якьяна буду, только Тебе мы поклоняемся, ведь только Ты достоин поклонения и только у тебя просим только тебя просим о помощи, и только ты способен помочь в этой жизни и в вечной и вот так себе каждый раз пишите пишите и потихоньку все вот эти смыслы, здесь приводится самый краткий смысл самый легкий тавсир вам, сур фатиха на основе тафсира шейха ислама Мухаммад ибн Абдул-Вахаба и на основе тавсира шейха Солиха значит да, это вам краткий тавсир чтобы вы прочувствовали смыслы суры Фатиха в каждом намазе, в каждом ракиате. Когда ты прочувствуешь, ты потом почувствуешь намаз, почувствуешь сладость намаза. Ты уже будешь понимать вот эти аяты. Значит, до следующего урока вы должны переписать. И на следующем уроке мы будем с вами изучать уже следующий аят. Это «Ихди нас суропль мустаким, мой путь» прямой путь. Значит, мы с вами закончили первую часть, первую половину Патихи, который раб восхваляет Всевышнего Аллаха, называет его Роббуль Алямин, Аррахмэн, Аррахим, Мэлики Яумиддин, Абуду, и обращает поклонение только одному Аллаху. А дальше у нас идет, с этого момента уже идет мольба. То есть Аллах, Субханава Таля, уже дает своему рабу, что? Помощь. Наставляет на путь истины, то есть на прямой путь, на путь сунны, следования за пророком саляллаху али вассалям. То есть путем тех, которых Аллах облагодействует и так далее. Значит, мы с вами берем вот эту великую суру, не просто так, чтобы сдать экзамен, или чтобы рассказать своей маме или своим братьям, для того, чтобы ты прочувствовал свои намазы. Прочувствовал каждый ракеат в своем намазе. Миша